Аят, прочитанный из Суры Аль-Бакара, 228 Аят. Всевышний Аллах говорит про права женщин над мужчинами, слова Творца этого мира, слова Создателя нас и всего, что нас окружает, говорит. «У женщин перед супругами есть права, и у супругов перед супругами есть права». Данный аят как раз будет темой проповеди сегодняшнего раза. Всевышний говорит, что есть права у женщин перед мужьями, также есть права мужчин перед женами. Но Всевышний Алла говорит в продолжении данного аята, мужчины имеют дараджа, степень выше, чем женщины. Поэтому сегодня расскажем права которые ложатся на плечи женщин и даст Всевышний разрешение в будущем мы расскажем, какие есть права у противоположного пола. Есть кто скажет, какая мотивация для меня, если я мужчина, пришел сегодня? Какая будет подпитка для меня до будущей недели? Здесь польза такая, что Двигает мужчина с утра до вечера, с вечера до утра его половинка. Если половинка целая, полноценная, здравомыслящая, это и есть подпитка на всю жизнь. Учитывая, что этой спутницы здесь нет, поэтому вам рассказываю, как и рассказывал пророк, мужчина рассказывал с подвижником мужчинам, хотя тема связана с женщинами. Все логично, так как мужчина это есть учитель своей супруги. Он ей рассказывает вплоть до, не только как на улице жить, в смысле уличные дела, но и вплоть до того, должен говорить мужчина, что в доме тоже есть вещи, которые нужно и ее научить. Так как у нас, в принципе, и мышления разные, у нас линейное мышление один два три а женщины смотрят сверху поэтому иногда даже в уборке и даже на кухне где они считают себя правителями могут быть недочеты поэтому мужчина и там должен уметь контролировать как и Пророк был таким же примером для нас сегодня значит мы рассказываем про права женщин то есть что должна, что обязана перед мужем. И начинаем мы диалог с супругой пророка, это Аиша. Пусть уж не будет доволен ею, самая молодая, в 19 лет замуж вышла за посланника Аллаха, и прекрасно понимала, что это хоть и супруг, хоть и муж, она не говорила «мой муж пришел», она говорила «посланник Аллаха» как и у нас и в СССР говорили отец моих детей сейчас говорят, муж пришел то есть видим, как культура страдает то есть идет упадок и вот Аиша Рананху, спрашивает у посланника Аллаха у своего супруга, говорит о посланник Аллаха представьте, да, они сидят наедине она понимает, что никто не видит Светили нету. То есть можно обращаться и без статуса, можно сказать, да? Без чина, без мундира, без этого, без э, звездочек, без погон. Ведь он же уже дома, он же он же простой мужчина. Но нет, она все равно возвышает его уровень. Почему? Сам Всевышний возвысил уровень мужчины, самого лучшего это Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И вот она говорит, «О, посланник Аллаха, над женщиной по правам кто стоит выше?» Вот есть женщина, чья-то дочь, чья-то супруга, чья-то мать. Кто, говорит, над ним выше по степени, по правам? Кто выше? На что посланник Аллаха говорит его супруг. Заметьте, Пророк мог бы сказать бы «мама», но нет. Сказал, сказал бы «отец ее», но нет. Ни брат, ни сестра, ни братишка, ни сестренка сказал, что над женщиной стоит по правам выше, чем мама ее. Это кто? Ее муж. «Я, — говорит Аиша, — еще спросила, — а у, этой, у этого мужчины, кто стоит выше по правам? Понятно, у нее, значит, по правам супруг. А у супруга, у этого мужчины кто? Вот тогда пророк сказал, его мать. Так как мы знаем, в изречении говорится, что рай под ногами матерей. Но лишь немногие знают, что этот хадис адресован мужчинам. Рай под ногами матерей адресован мужчинам. Это не для женщин. У женщин рай под ногами своего супруга. Тут уже мама и папа на второе место уходят. Потому что теперь твой папа и мама кто? Твой супруг. Он тебя взял в жены. Взял в жены. Само предложение взял. Она вышла за муж. За. А не перед. И не сбоку равноправие, как Англия учит. Нет. За муж. И вот теперь он является и мужем и отцом, и матерью, и братом, и сестрой. Теперь он. И это не просто я говорю, это из хадиса, где пророк говорит, женщина, которая совершает пять намазов, женщина, которая постится в месяц Рамадан и сохраняет свою честь, и подчиняется супругу, Четыре условия перечислил посланник Аллаха. Совершает она пятикратный намаз. Совершает пост раз в году в месяц Рамадан. Обязательный пост для мусульманки. Сохраняет свою честь, налево не ходит. И четвертое условие – это она подчиняется супругу. Она, говорит пророк, зайдет в рай. Заметьте, пророк не сказал – если она совершает намаз, совершает пост, то и рай открыт. Не сказал. Также не сказал. Она любит мужа, подчиняется мужу и налево не ходит, зайдет в рай. Не сказал. Именно пророк процитировал четыре условия, дабы зайти в рай. Поэтому та мусульманка, которая истинным образом верит во Всевышнего Творца, не только верят то, что написано в Коране, но и то, что написано в шести сборниках Кутуба Ситте. Не только имам Бухари, имам Мусим, еще и Ибн Маджа, Насаи, Тирмизи, Абудауд. Их шесть источников. В этих источниках сохранены, что говорил посланник Аллаха. Вера — это не только вера в Аллаха, но и вера в пророка. Поэтому мы говорим «Ля Илляха за Мухаммад и Если нет второй части, этот человек не мусульманин. Если он скажет «Ля Иллях Я, «Я верю в Аллаха, и других богов нет. точка. А в Мухаммада, алейхиссалату а то, что он сказал, а то, что он указывал, «Нет, не верю», тогда этот человек не мусульманин. Поэтому то женщина, которая верит в Аллаха, совершает намаз, то из условий первое выполнено. Она совершает пост в месяц Рамадан, второе выполнено. Третье условие – она ходит в хиджабе, значит, она налево не ходит. Четвертое условие есть, подчиняется ли она супругу. Ведь только после четвертого условия, право говорит, в рай зайдет. И также посланник Аллаха говорит – «Если бы, если, был бы я повелителем земного поклона». Известно, Всевышний Аллах приказал совершить поклон земной Адаму, когда он создал всем ангелам и учителю Азазелю. Все совершили поклон, кроме учителя Азазеля. Когда ангелы подняли голову, они, увидев, как учитель гордо стоял, но не совершил поклон, они от страха еще раз совершили поклон. Но второй поклон был без приказа Аллаха, потому что Аллах приказал один раз. Поэтому у нас в намазе один из двух саджда – это фарс, потому что это приказал Аллаха, а второй саджда – это не фарс. Аллах его не приказывал, но мы его повторяем как же и, так же, как и ангелы совершили два саджда Адама, алейхиссалям. Ширк? Нет, это не ширк. Приказ Аллаха в сторону Адама – это в сторону Адама. Адам – это как Кааба, это направление. И вот пророк говорит, если бы я был бы повелителем земного поклона, то есть тот, кто повелел, тот, кто приказал земной поклон, я приказал бы совершить супругам, женщинам, сделать земной поклон мужьям. Если бы я был бы, говорит. Но… Повелитель только Аллах, а не пророк. И этим хадисом пророк указывает на то, что уровень мужчин очень высокий. Прав этот мужчина, не прав этот мужчина, хороший он, плохой. Здесь мусульманка, правомерная, правоверная, истинная, должна понимать данное изречение пророка. К примеру, можно привести... Женщина в истории человечества – это Асия. Была замужем за тираном, за самым плохим человеком – это фараон. Даже она была подчинена, даже она была покорной мужу своему, поэтому она была обитателем рая. Асия – это одна из четырех женщин, которая зашла в историю как самая великая женщина в этом мире – Асия. Почему она стала великой? Потому что Аллах ее поднял. Из-за чего поднял? Из-за того, что она была покорной мужу. Поэтому если женщина хочет быть в этом мире в высшей степени и в том мире достичь высокой степени, я говорю женщине, которая верит, что будет рай после смерти, они просто похоронили, землю кинули, поплакали и ушли. Этой женщине я не говорю, я говорю, женщина, которая верит, что будет жизнь, еще одна жизнь будет. И вот она должна понимать, что уровень ее зависит от покорности мужу. Далее право говорит, это мероприятие, это событие, которое мы прошли, это был и Исра. Совершали мы айбедет. И вот когда был Ми'радж, пророк говорит, «Мне был показан ад. В религии одним из самых главных элементов, помогающих для нас жить, является внимательность. Если нет внимательности, то очень тяжело жить. Без памяти еще можно, без глаз еще можно, без ушей можно, вот без внимательности нет. Потому что если нет внимательности, человек делает разные выводы, неправильные». Поэтому пророк говорит, я зашел, не говорит, я а, говорит, мне было показано. Поэтому надо внимательно слушать супруга и супруга. Здесь надо им сказать мужа и жену. В русском языке и этот супруг, и этот супруг супруга. Поэтому здесь надо говорить мужа и жену. Почему так говорю? Потому что в Коране Всевышнего подчеркивает, супруга говорит, у которого у которой есть никак. Нет, Никаха – это не супруга, это жена. Супруга нету, это жена. Супруг кто? С Никахом. Нет, Никаха – это твой муж. Поэтому говорю, супруг – супруга. И вот он говорит, пасанька Аллаха, мне был показан ад, и что я вижу? Больше обитателей ада были женщины. И они совершали куфр. Из-за того, что совершали куфр, они в аду. Куфр в значении отрицали, отдаляли от себя. Это он говорит своим сподвижникам. И сподвижники спросили, «О, посланник Аллаха, они отрицали, отдаляли от себя Аллаха?» Пророк, алейхиссарату ассалам, говорит, «Нет, это женщины, которые блага сошли за куфр». Что означает, они отрицали, отдаляли блага. Как понять? Пророк продолжает. Когда им кто-то делал благие дела, хорошие вещи, они радовались. А когда они видели один минус, они говорили, «Я от тебя в жизни хорошего ничего не видала». Хадис, сказанный в источнике имам Бухари, том 1, страница 13. Было сказано 1443 года назад: мир изменился ли? Так также есть такие женщины, и пусть Всевышний наших супруг сделает исключением из этого хадиса. Так как больше говорит, больше говорит женщины в аду из-за того, что они сказали. Я не видела от тебя добра в этом мире Если так говорит супруга, то у нее все стирается Потому что она обманула Ведь он наверняка раз в жизни помог хотя бы Поэтому, уважаемые верующие мусульмане Есть права, есть обязанности Их не так много, но время ограничено и поэтому скажу самое основное по поводу разрешения то есть когда нужно спрашивать разрешение когда можно делать что-то с разрешением а когда можно и без разрешения в хадисе который поменится фейзу хадир говорится что женщина без разрешения не сможет открыть дверь впустить в дом Кого-либо без разрешения мужа не сможет впустить в дом. Без разницы, чей это дом. От отца ли осталось? Или же в лотерее выиграла. То есть хочу сказать, что это дом не мужа. По документам. Но что было не написано на документе, в доме всегда будет выше муж. Ибо муж отвечает за жену в сотный день. Аллах не скажет, раз в доме прописка и права, доля была жены, а муж был лишь гостем, тогда спрос у тебя, женщина. Так Аллах не спросит, Аллах спросит у человека, который называется муж. Мужчина скажет, твоя супруга где была? Она совершала, пост держала. Он будет ответ нести в доме, где он жил. Без разницы, кто он? Он там главный, и у него, пророк говорит, есть нет разрешения, она впустить в дом никого не может. Заметьте, пророк говорит, никого. Не говорит исключение папа мама не говорит, никого говорит, никого. Раньше это было тяжело, да, мусульманки не знали, как спать разрешение, ибо нету телефона. Сейчас телефон есть, субханаллах, сколько облегчений. Далее пророк говорит... Она не сможет встать с постели, когда лежит с мужем, для дополнительного намаза. Дай-ка совершу намаз. Какой намаз? Тахаджуд. И пошла. Не может, говорит пророк, вдруг он сейчас возбудится, вдруг захочет целовать, вдруг захочет обнимать, а ее нет. Грех на ней. А намаз, намаз Всевышний не принимает такой намаз. Тут и должна быть логика. Ты что хочешь от намаза? Саваб? Да. А вместо Саваба ты получаешь грех, ведь муж Недоволен. Далее пророк говорит, что она без разрешения мужа не может даже совершать дополнительный пост. Рамадан – это обязательный, тот муж разрешает, не разрешает, не спрашивает. Это, это обязанность, это фарс, фарт. Если она не спрашивает, а если дополнительный, она спрашивает – Время обеденного намаза, время полуденного, вечернего, ночного намаза, она разрешение спрашивает, ее тахарат берет, а мавени намаз совершает, разрешение спрашивает. Но если это дополнительный намаз, дополнительный пост, она обязана спросить разрешение, ибо она мусульманка. И это признак того, что она, как говорится, носит бейджик, где написано ⁇ Я мусульманка ⁇ но не бейджик, а хиджаб, да? Хиджаб это означает признак, что она говорит ⁇ Я мусульманка ⁇ Поэтому, если мы на улице выходим, видим женщин без хиджаба, понимаем, наверное, они мусульманки. Поэтому, ну, им разрешается, они же не мусульманки. Но раз она в платке, раз она в хиджабе, так она, значит, приняла ислам, так надо принимать от начала до конца. Не просто, вот это мне нравится, в сами я принимаю. Что нравится? Что муж тебе обязан спонсировать, кормить, поить, в хадж возить, к родителям возить, украшения покупать, массаж делать, что он еще обязан, помогать дома. Но еще есть другие вещи, где ты еще обязана. Поэтому надо принимать ислам полностью. Не только вот мне вот это нравится, я приму. Это мне не нравится, я не приму. Ну, не нравится, что я должен спросить разрешение. Пусть кому спросит разрешение? Мне это не нравится, я так по частям только приму. Это не вера. Вера должна быть полностью. Далее пророк говорит, если супруга вышла из дома без разрешения, до тех пор, пока она не вернется домой, либо пока супруг не будет довольным, то на дне будет гнев Всевышнего Творца. А ангелы проклинают такую женщину, если она вышла без разрешения. И в действительности в СССР было такое, когда женщины боялись взгляда мужчин. Сейчас я только слышу, что в Кавказе такие женщины или мужчины – кто на кого влияет, не знаю. Но там говорят так. Но Ислам же учит быть всех, подчиняться именно этим хадисам. Поэтому в завершении, снова изречение пророка, он говорит, любая женщина, Имеется в виду супруга чья-то, но не акцентируя внимание на ее качество. То есть намаз есть или намаза нет, ураза есть, ураза нет, красивая, некрасивая, хорошая, нехорошая. Любая женщина, которая является супругом, супругой, женой чьей-то, пророк говорит, если она уходит из этого мира, переходит в иной мир в состоянии, что супруг ею доволен, непременно зайдет в рай. По этой причине супруга перед сном должна понимать, что я закрываю глаза, ложусь спать, вопрос утром встану ли, есть ли гарантия, то, что купили страховку, деньги-то дадут государству, да, деньги даст, вопросы жизни даст утром, и она должна понимать, что я могу утром не встать. Поэтому правоверная мусульманка, истинная, богобазненная, Перед тем, как заснуть, должна спрашивать у супруга рядом лежащего. Говорить, должна супруг мой, дверь рая от тебя зависит. Если ты доволен мною, я глаза закрою с надеждой и уверенностью, что я зайду рай, если сегодня умру. Если не умру, завтра утром встану, буду снова жить и радовать тебя. Если не встану, тогда уж увидимся там. И муж говорит, супруг, да, я доволен, спи. И если она не спрашивает, вопрос, признак веры отсутствует. Ведь это признак веры. Если тебе одели, значит признак веры у нас есть. Мы, значит, мусульмане. Если когда крестик на шею, значит вывод. Тогда он христианин, значит, раз крестик одел, ибо это признак. Но если он его снимет, он будет ли неверующим? Не будет. Но вот все остальное, хиджаб. Затем ее намаз, ее пост, это признак, что она... Верит в Аллаха, так перед сном-то должна быть тоже подтверждаться эта вера. Спрашивает ли она довольство мужа?